Приглашаем всех фартовчан и гостей города на праздник весны и труда. Первомайская демонстрация стартует на набережной. Сбор в 11.30. В 12 дня народное гуляние «Венок дружбы».